В то время они находились в концентрационном лагере в Германии во время Второй мировой войны. К ним просто приходили и называли номера — номера тех, кто отправится в газовую камеру. Молодой человек, чей номер назвали, был просто в ужасе. К нему подошел раввин и сказал, «Сын мой, не бойся». Через несколько дней, война закончилась, и этот молодой человек выжил. Это очень красивая история. Тот, с кем это произошло, записал ее позже. В то время они находились в концентрационном лагере в Германии во время Второй мировой войны. И каждый день к ним приходили и называли номера — номера тех, кто отправится в газовую камеру. Когда называли эти номера, люди начинали прятаться, так или иначе их вытаскивали, били и уводили. Это было ужасно. Вы не знаете, возможно, завтра вы услышите свой номер. Каждый день люди проживали в страхе. Завтра могут назвать мой номер. Поскольку газовая камера имела ограниченную вместимость, ежедневно можно было забрать только небольшое количество людей. Также они не хотели, чтобы в глазах мира это выглядело, как будто целый концлагерь погиб за один день. Люди умирали медленно от болезней и истощения по разным причинам, поэтому каждый день называли 15-20 номеров, и они должны были идти. Однажды... Назвали номер одного молодого человека. Тот был в ужасе. Он не хотел идти. Он дрожал и плакал. К нему подошел Равин и сказал, «Сын мой, не бойся». Он снял свою робу и отдал ему, «Надень робу с моим номером, а я надену твою». Полный страха, ошеломленной перспективой собственной смерти, парень снял с себя робу и отдал ее Равину. Тот надел ее и ушел. Он отправился в газовую камеру. Через несколько дней война закончилась, и этот молодой человек выжил. А ведь кто-то на самом деле надел его рубу и ушел. Тот человек мог бы жить. И для этого парня вся его жизнь изменилась из-за того, что Равин пошел на смерть прекрасно осознавая куда он идет, не имея никаких шансов. Для таких людей достижение наивысшего не проблема. Ему не нужно идти и умирать в газовой камере, просто быть таким, что я готов отложить себя в сторону. Я просто готов делать то, что сейчас необходимо, непринужденно. без особой шумихи. Для такого человека познание наивысшего это не что-то отдаленное. Это очень просто. Гаутама сказал, когда вы действительно голодны, когда вам очень нужна еда, если вы сможете отдать свою еду кому-то другому, вы станете сильнее, а не слабее. Ни один логически мыслящий человек не согласится с такой чепухой, но это стопроцентная правда. Если вы можете отдать то, что имеет для вас наибольшее значение в определенный момент, это сделает вас чрезвычайно способными, чрезвычайно сильными, а не слабыми. Иметь такую силу, чтобы отдать то, что важно для вас, это не малая сила, это огромная сила, не так ли? Отдать то, что не имеет значения для вас, это ничего не значит. Отдать то, что для вас важнее всего — это все, не так ли? Сейчас для вас важнее всего, конечно же, вы сами, не так ли? Вы скажете «Нет, нет, мой ребенок, мой муж, моя жена» — неправда. Самое главное для вас — это вы сами, не так ли? Если вы можете отказаться от себя, если вы просто можете отдаться чему-то, не потому что это купит вам билет на небеса, не потому, что в результате этого вы обретете мукти не ради чего-либо, просто чтобы отдать. Рамана сказал Атмагнанам Атисулабам. Осознание наивысшего, самопознание становится самым простым. И это так, если вы знаете, как отставить себя в сторону.